Ну, что по поводу кредитов, начнем с самых малых кредитов. Это карточки, которые, вот, то, что сейчас мы сталкиваемся. У нас есть определенные пакеты документов, которые вначале делаются до судебное заседание, значит, потом есть, которые в судебном заседании, но они отличаются как бы так немножко. Вот, мы делаем запросы. Вот Что происходит в данный момент в судах, я просто объясню, как они, их аргументы и наши аргументы, чтобы вы понимали. Так, здесь есть писатель, да? Вот смотрите, по карточкам, как правило, чтобы вы... Значит, договора нет. Вот то заявление, которое э, пишут они, да? Вот я читала решение суда последнее, они, значит, пишут так. Э, то, что человек написал заявление, ознакомился с условиями кредита и получил карту, они считают, что вместе все это договор. Это не так. Поясняю, вот если мы договорились с Ласом, подписали договор, да, подписали, потом ознакомились... С кредита, подписал человек, получил карту. Скажите, получение карты э, позволяет человеку сразу деньги получить? Всегда карты все полные, скажите? Нет. Понимаете, в чем? Во-первых, договор э, отсутствует, заявление это не значит, что получает, это заявление только на кредит. И никак не сам договор. То есть у всех практически, ну это мне нужно смотреть, когда мы э, документацию смотрим, да? имейте в виду, что все, кто получает карты, вы смотрите, там по заявлению они пишут договор такой-то, они говорят, заявление это договор. Это, не, это разные абсолютно юридические документы абсолютно. Вот. И что дальше получается? Получили вы карту, она может быть пустая. То есть, э, когда говорят, даже при условии договора, если бы был заключен договор, подписан договор, вот, то это не значит, что прошла сделка. Опять поясняю, это сейчас мы уже пройдем к следующим кредитам. Понятно, да? Что в принципе договоров нет, а если нет договора, значит нет кредита. Мало того, счета, которым вот эти карты, которые выдают, привязаны, они ни у кого нет ни одного счета. Они привязаны к общему банковскому счету. И они никак не могут доказать, что эти деньги пошли со счета с банковского на ваш счет. Понятно, да? Всем Понятно теперь, значит, следующий момент ипотечные и автокредитования значит, любой кредит что происходит у банков если вы возьмете любую лицензию ни в одной лицензии ни одного банка нет такого пункта, как выдача кредитов чем могут заниматься банки? банки могут заниматься значит, депозитной деятельностью то есть открывать счета, операции по счету с драгоценными металлами там. и есть такой пункт я в общих чертах это говорю есть пункт, где они говорят о том, что не могут заниматься э, ценными бумагами. Так вот, здесь ставим, ставим, мы будем ставить вопрос, ставим уже вопрос. Либо банк соглашается с нами о том, что э, вот так называемый кредитный договор, по сути, вексель, и э, тогда у нас происходит договор Мены. Никто никому ничего не должен. Но если они будут наставить, мы будем потом с них брать 50% с той суммы, которую банк получил. Ну, это если они будут очень сильно настаивать. И плюс открывать уголовные дела по поводу вымогательства, ну, мошенничества, вымогательства и так далее. В законах Российской Федерации как раз есть все, что необходимо для этого. И это людям сейчас нужно понимать. Потому что, когда вы подписали так называемый кредитный договор, который является векселем, вы стали эмиссантом, и вы создали ценную бумагу. То есть, если мы берем вот эту часть, то банки не нарушают ничего. Допустим, вы взяли автокредит или дом. Вот возьмем, допустим, ипотечный кредит. 2 миллиона, да? Вот стоит 2 миллиона. Вы создали, значит, ценная бумага. Ой, что-то она не пишет. Возьми другую маркер. Вы создали ценную бумагу стоимостью 2 миллиона. Вот, таким образом. А банк... То есть это ценная бумага. Банк получил, то есть это, это получается у нас всего 4, 2 миллиона. А, ну правильно. Ценная бумага. Это 4,25 с того, что получил банк. То есть вот наша сумма. Мы обеспечили вот этот договор доверительного управления. То, что банк... Значит, это обеспечение идет вот того, что получает банк. Банк получает тогда 47 миллионов. Это сто процентов. Понятно, да, как получилась вот эта сумма? А 4,25, это что такое? 6, 4, это чай, ставка частичного резервирования. Они пишут, если вы зайдете на банк, э, на Центробанк, на сайт, там есть такое понятие. Ставка частичного резервирования. Но они нигде не объясняют, что 6, это -то. такое. То есть, если у вас есть на сегодняшний день э, кредит, вот взяли 42 500, банк получил миллион кредит. но ну, они называют это кредитом. И дальше что происходит? Если вы получили дом, который вот, ну, как, как мне многие говорят, ну человек же деньги получил, дом получил, вот когда, ну типа того, что деньги, вы же получили ценности, но мы же создали ценность, и банк получил. Есть разница, да? 2 миллиона и 47 миллионов. А скажи, пожалуйста, а почему тогда, если это им выгодно, они с таким нежеланием дают кредиты? А вот сейчас мы к этому подойдем. Они не просто с нежеланием дают кредиты. Дело в том, что если вот таким образом пустить все это бесконтрольно, то они сами себя ну, лопаются банком. Вот, да, там получается, есть еще вот такое понятие, как центробанк. И от него отходят коммерческие банки. Так вот, между центробанком и любым коммерческим банком... У них есть такое понятие, плательщик-неплательщик. Плательщик. И если человек, который сейчас получил кредит, он платит на счет, ну вообще, о счетах мы уже отдельную тему идут, то он числится, даже если вы взяли 2 миллиона и будете ложить на счет 10 рублей, просто 10 рублей на счет будет подходить, то вы, э, банк будет, вы будете числиться в центробанке как плательщик. Я в суд не будет подавать до а тех пор. Ну, они некоторые подают, понимаете, тут это уже другая тема. Ну, ты уже в суде говоришь, ну я же плачу, Под... ну больше не это я. Это уже другая это тема просто... абсолютно, вот я к этому подойду сейчас. Вот, можно шантажировать просто банк. И объяснить, если вы перестаете платить на каком-то этапе, то тогда банк заставит на 47 миллионов обеспечить кредитами, чем-то залогами. А это уже сложно, понимаете? А если они не дают этого... А кто заставляет? Центробанк, иначе лицензию а -а -а. забирают. Понимаете, у них много уязвимых мест, очень много. И когда у вас уже вот начинается, вы бумагами обкладываетесь, там несколько вариантов развития событий. Самый простой, объяснить им, собрать документы, сказать, офисов у вас нет, лицо, которое подписало кредитный договор, в 98% у них нет э, полномочий на это. Понимаете, налоговых счетов не стоят, там очень много вещей таких всяких. Угу. Если это сейчас разбирать, там, ну, там очень много времени уйдет. Минимум есть, 23 пункта. Да, чего они не могут подтвердить вообще по законам Российской Федерации. Угу. Поэтому здесь самый такой спокойный момент, когда мы говорим, давайте мы вам по 10 рублей будем кидать, вы нас не трогайте, мы вас не трогаем. Но если они очень хотят, очень просят. Угу. Сейчас в судах мы уже выработали тактику которая как бы приносит результаты серьезные. Вот, я о ней позже расскажу. Вот. значит, дальше. То есть человек создал ценную бумагу. И вот с этих 47 миллионов, по законам Российской Федерации, они должны были сделать с нами еще договор доверительного управления. Потому что по факту, говорят, что на сайте, я сейчас сама еще не находила, но мне говорили, что уже это они прописали, что кредитный договор – это договор доверительного управления. Да. Я уже не буду говорить о том, что ну, чем отличается по кредит от займа, ну и так далее. То есть, это вот, интересно. А? Это интересно. Чем отличается кредит? Ну, кредиты вообще не возвращаются. Займ могут дать свое собственное что-то. Угу. То есть вот я могу занять деньги, если они мне принадлежат, я могу вам занять. А деньги, которые дает банк вам сейчас, вот эти 2 миллиона, которые угу. вы либо наличкой получили, смотрите, люди, которые пришли, вложили деньги на вклады, положили. Угу. Это и деньги банка? Нету. или деньги людей да. чужие средства люди которые наличку приносят откуда в банках наличка это перечисления какие-то свет газ коммунальный предприниматели гоняют по счетам правильно да. это чьи деньги ну, не банк. точно не банк так. а если есть еще и вторая сторона медали если банк на курс счет по согласно кредитному договору в этот же день два варианта может быть подал это самое, перекинул деньги согласно ставке частичного резервера, то есть вот 2-2 миллиона, они подали заявку, да, там же заранее, обычно такие крупные суммы идут на следующий день получают как минимум, либо 2-3 дня. Да, да. Почему это? Потому что они делают заявку в Центробанк, и Центробанк им на курс счет передает свои вот эти купюры, которые они называют... Тареты банка родила. Да, понимаете? Рисунок. Но что такое, вот еще раз я пройдусь, чтобы вы поняли, что это такое. Как вы думаете, что это вообще такое? Вот у кого мысли какие из новых, тех, кто еще не был? Вексель. Это не вексель, это как там не уже написано, что это билет. Вот смотрите. Это что такое билет? Что такое билет, слово? Вот я упрощу все вот совершенно, а, чтобы да, вы понимали. Билет, да. Чтобы вы понимали, если мы берем выписку ИГРЮ, Игрю Единый госреестр юридических лиц, то там э, э, ОГРН начинается на единичку. Если мы зайдем в интернет и напишем ОГРН значение, там выйдет, как составляется ОГРН. По ОГРН вы можете узнать юрлицо это, государственное, либо ИП. У нас три вида, да? Юрлица, государственные и ИП. То есть на единичку юрлица, на двоечку государственные, на троечку ИПшки тут все. Есть пятерочка еще. Основные. Да, ну а мы. Да, а вот. Значит, то у нас получается благодарю, кстати, за подсказку у нас получается Центробанк на единичку, это значит что? частная организация, да ну частная, так чтобы было понятно и государство, оно имеет только косвенное отношение, но это уже отдельная тема а теперь смотрите вот у меня здесь сейчас купюры, не достала сразу я думала уже об этом говорить мы не будем вот я возьму сейчас советские деньги Долларов нет. А, У -у -у. А что, Смотри? Вот смотрите, это? вот здесь, что вот это такое, чтобы было понятно? А -а -а. Казначейский билет, да, это СССРовский, мы их называли деньгами, но по факту, что это было? Вот здесь написано, что обеспечиваются золотом и недрами, на одной и на другой купюры, купюре. То есть это долговая расписка государства, СССР тогда было, которая обеспечена чем? Ресурсы. Ресурсы. Ресурсы. Смотрим вот здесь. Где-нибудь видно, что здесь к Российской Федерации какие-то знаки, кроме того, что Банк России написано? Это России. Россия, да. Россия, Не Россия. Россия, да. Не Российская Федерации. Где-нибудь есть герб. Где-нибудь написано, что чем-то оно обеспечено. Нигде. То есть эта бумага является долговой распиской частной организации, которая называется Центробанк. Долговая расписка ничем не обеспечена. Если вы берете дом за 2 миллиона, взяли кредит, вы обеспечиваете дома. А вам дали, вы создали ценную бумагу, которая стоит 2 миллиона, а вам дали бумажки, которые ничем не обеспечены может может дополнить? Да. Значит, там проще все, значит, из того, что сказали уже, дополню одно. Значит, всего четыре признака денежного средства, которые пробиваются. То есть, первое, то, что обеспечение должно быть ресурсом. Второе, то, что там должно быть государство, гернфлаггим, ничего. Третье, берем доллар. Есть это финансовый документ. Слева кудритокаря, справа кузнеца. Где казначей, где косих, где главбук, где директор. Доллар взяли, посмотрели, подписи есть, подписи нет. И даже вот на этой долговой необеспеченной э, бумажке, на ней есть э, вот эти вот показатели. Вот, то есть, грубо говоря, состоялся договор неравного обмена, в результате которого банк получил э, э, ценную бумагу, э, ценную бумагу Вексель, на, внизу которой, э, внизу этой ценной бумаги есть четыре плюса. Плюс есть физическое быть, лицо. То есть у него есть руки, ноги, он способен работать. Плюс у него есть зарплата, плюс у него есть имущество, плюс у него есть работа, плюс у него есть машина, плюс у него есть деловые связи, а редко залагодатель и поручитель еще. На одной чашке весов, на другой чашке весов 4 минуса по вот этим фантикам. То есть даже договором мены полноценным это назвать не получается. Очень интересно. Вы сказали про займ, а кредит, кредит это что такое? А кредит там да, по закону, если вы почитаете внимательно, то кредиты они не возвращаются на самом деле. Это определение откуда? В законодательстве, гражданский кодекс. Там кодекса. есть прям четкое определение, а почему что они не возвращаются. -то? Ой, я ну... тебе сейчас не скажу, я туда еще не копала. Мы на задаче стояли пока что другие. Может быть Максим знает, почему они не, не, не возвращаются. Ну, вопросик простой. Если состоялся договор мены, вот смотрите, Влас у нас утром бежит на работу, у него в кармане пятера денег, ему охота попить кофе. Он залетает к девчонкам продуктовый, махните мне значит, на полтиннике, те что стольника этих полтинников откинули, вот, кофе попил и так далее. Спасибо, девчонки. Разменяли. Банк, обменная организация. Доллары на евро, евро на доллары, там, тенге, тугрики и прочее. Вот скажите, вы в обменник зашли, махнули доллары там, на евро, вам обменник потом трубку срывает, говорит, верни долг основной, проценты. Ну так была мена, причем кривая, 8 плюсов на 4 минуса. Собрали в голове? Ну, а с другой, другой стороны, если система создала вот такую ситуацию, разве она согласится? Это... А одна пометочка. Система имеет, как и батарейка, плюс и минус. Эта система называется, если мы говорим о фильме Место встречи звонить нельзя, то это ОПГ, организованная преступная группировка. Я закончу. Я закончу. А когда эта система крышуется псевдогосударством, то это ОПС, организованная преступная группировка. Ну, сообщество группировок. Назовем так. И вспоминаем фильм Свадьба в Малиновке, где Гриша, возьми себе еще, я еще себе напечатаю. Нарисую, да. Так вот, мы не должны выполнять требования системы, основанной на законах ОПГ-ОПС. Ну супер, а каким образом? А вот мы как раз этим и занимаемся все, сейчас. Понял. Мы подводим все. Это, да. шагами конкретными если, если, если до недавнего времени а все это оттачивалось постепенно то есть были отдельные люди люди которые ну документами тара, тараскинцы так скажем да вот разные которые СССР, они основную работу они взяли на себя вот основной удар первые вот эти документы это все оттачивалось это люди идейные писали им сейчас низкий поклон потому что если бы они этого не делали возможно сейчас бы вот этого ничего не было